Всем под привет, друзья! Привет из Камского математического центра, которым я руковожу. Вот ученики Камского математического центра. И мы хотим вместе поздравить замечательный журнал «Квантик» с юбилеем, с первым настоящим юбилеем. 10 лет. 10 лет «Квантик» радует вас всех интереснейшими статьями, задачами. Вот. Желаем журналу процветать, увеличить тираж раз сто еще, чтобы все наши школьники вообще в стране его читали. А в качестве, так сказать, того, чтобы не просто поздравить, я хочу еще две задачи разорвать э, такие очень в духе этого журнала. Задачи мне дал Сергей Полосков, мой друг из музея Московского музея головоломок. Задача номер один. Вот куб, трубограник. Но в данном случае важно, что это куб. Нужно раскрасить его ребра в четыре цвета так, чтобы на каждой грани присутствовали все четыре цвета. Это первая задача. И пока вы думаете над ней, я дам вам вторую задачу, а потом разберу первую, и потом разберу вторую. Вторая задача. Вот у нас а, известно, что многоугольник некоторый, у него все стороны одинаковой длины. Но это, еще как вы понимаете, не значит, что он правильный. Какой вот, как вот рисунок страшный многоугольник. Но не все, а все кроме одной. Вот последнюю можно выбрать, какую хотите длину. А кроме того, сам многоугольник можно тоже нарисовать так, как вы хотите. И вопрос в следующем. Чему равна? Это длина, чтобы этот многоугольник был максимально возможной площади. Вот такие две задачи. А, вполне детские, но неожиданно, так сказать, они имеют неожиданное решение. Пока вы думаете на задачи номер два, я начинаю разбирать задачу номер один. Итак, вот у меня куб. Давайте подумаем, вот эта задача, которая решается полностью логически, на самом деле. Подумаем, как может быть, да, чтобы на каждой э, грани на каждой грани были все четыре разных цвета. Смотрите, у нас <coughs> всего в среднем да, данного цвета будет три ребра. В среднем Да, всего 12 ребер, значит, данного цвета будет три ребра. Но если вы вот, попробуете а, хотя бы два из них сделать рядом, то у вас уже все шесть граней не получится, по принципу, диреклия, потому что два ребра будут отвечать за одну грань, а значит, из остальных пяти вы уже значит, не сможете покрыть, да, оставив только вот эти два, спасибо, еще два. Вот, поэтому три ребра одного цвета должны попарно не пересекаться даже по одной вершине. Ну что, попробуем увидеть, как это увидеть. Вот какое ребро будет вот с этим не пересекаться. Ну, например, вот это. Вот это, да? Ну и надо вот увидеть теперь каким-то внутренним взором, увидеть, где еще одно ребро, которое с ними обоими не пересекается. Вот оно. Вот. Беру. Вот так. Беру. Это ребро. Это ребро. И вот это ребро. То есть три скрещивающих вот таких вот ребра. Да? Одно вот в этом направлении от, от меня к камере, другое сверху вниз и третье вот так параллельно. И вот эти три ребра красятся в один цвет, например, красный. Дальше я аккуратно поворачиваю куб и на тех же местах как бы возникает еще три таких же ребра. И дальше четырьмя поворотами получается, что эти три ребра, вот такие скрещивающиеся три ребра, они после четырех поворотов полностью покрою, да, каждый раз будут новые три ребра, новые три ребра, новые три ребра, и все 12 ребер будут по три ребра в каждый цвет покрашены с соблюдением этого условия. Вот так, это значит трубогранник собираем, а мы, значит, и переходим, собственно, к этой задаче. Задача решается прозрением. Давайте отразим наш многоугольник относительно вот этой последней неизвестной длины стороны. Что тогда произойдет? Куда он уедет, да? Не пора и видите, да, куда он уехал? Куда он уедет, куда-то туда, туда, туда. И какой он будет? Он будет состоять из всех одинаковых этих самых одинаковых длинных сторон. То есть у этого уже будет. Значит, было n-1 сторона одинаковая. И одна неизвестная. А неизвестную я отразил. В результате у меня получился многоугольник 2n минус 2 угольник с равными сторонами. И если половина площади, вот эта вот половина площади его была максимально возможной, то вся площадь вот этого красного тоже будет максимально возможной. Но уже теперь среди всех 2 2 угольников с равными сторонами. А какой же 2n-2 угольник с самыми сторонами дает самую большую возможную площадь? Ответ очевиден, да, ребят? Какой? Правильный, да? Вот, он должен быть правильный. Он 2n-2 угольник, то есть он четное число угольник. Вот, и, соответственно, вот он такой. А значит, ответ в исходной задаче, что самую большую площадь будет иметь половина... Четного угольника с удвоенным, значит, соответственно, количество сторон, но удвоенным 2 минус 1. То есть вот, например, если нам нужно, чтобы было 6 сторон, нужно нарисовать десятиугольник и разделить по большой диагонали. Вот это будет максимальная площадь. Если нужно, например, чтобы было 3 стороны и еще одна, то я рисую шестиугольник и вот так рожу. Здесь, кстати, наиболее красивый ответ, это ровно удвоенная получается. Потому что шестиугольник вот эта вот сторона, двое. Вот, ну и соответственно, если мне дано, что две, что треугольник у меня, то это половина квадрата, то есть прямоугольный равноведный треугольник. Вот так решается эта задача. Всем наткуй привет! Квантику еще раз поздравления!